Приветствую, с вами Сергей Бердачук. Поздравляю вас с наступающим, для кого-то уже наступившим Новым годом. Всего вам наилучшего, удачи, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы все-все ваши задумки, ваш бизнес, все процветало, чтобы в Новом году все было действительно волшебное, и это волшебство сбылось. Удачи вам!